Добрый день, друзья! Мы находимся в офисе города Вильнюса. и A-Unite Group – это наша жизнь, это наша компания. Сегодня у нас в гостях Светлана Резепова, председатель Лидерского совета города Калининграда, нашей единой команды. И у меня такой вопрос. Светлана, с какой целью вы приехали в Вильнюс? Я приехала с целью узнать последние новости. А наша корпорация завершения ICO, потому что Владимир у нас побывал в Москве на завершении ICO на этом замечательном событии, к сожалению, на котором я не могла попасть. Но последние новости я узнаю от Владимира. Потому что это супер новости. Информация вот просто зашкаливает от этих новостей. Мозг взрывается, друзья. Это просто замечательно! Вот вы даже представления не имеете, что это такое. И что нас в ближайшее будущее ждет. Да, и что нас ожидает. Это, это просто супер. Ну, и, э, вопрос такой. Первое впечатление. Я знаю, что вы в Вильнюсе когда-то были проездом. И вот, э, ну, еще вы не успели посмотреть. Нам, кстати, предстоит не только работа, но еще и отдых. Мы будем сегодня смотреть город Вильнюс, его главные достопримечательности. Ваши первые впечатления о городе? Понравилось то, что меня встретили наши замечательные партнеры. Я ехала сюда автобусом. Условия были такие, скажем, не очень хорошие. Ночь в дороге, но теплый прием наших партнеров переменил все. Я чувствую себя бодрячком после бессонной ночи. Ну и э, чего вы ждете от встречи вообще от, от сегодняшней поездки? Что я жду? Прежде всего, это новая информация, во-вторых, я вижу наглядно наше объединение, объединение наших команд города Вильнюса, города Калининграда и вообще объединение в целом. Потому что та информация, те дела, которые сейчас делаются в компании, оно вообще все объединяет всех людей вокруг нас. И прежде всего я вижу, конечно, объединение и нашу. Наши цели, нашу дальнейшую работу. Вот все в это я жду от наших встреч. А подробная информация, конечно, только от наших партнеров, от наших лидеров, от тех кто уже в курсе дела. И если вам интересно узнать как улучшить свою жизнь, свое благосостояние, как помочь своим родным и близким как вообще изменить жизнь, путешествовать, зарабатывать, объединяться, отдыхать вместе. Вся информация под этим роликом обязательно. Заходите, читайте, роликом. регистрируйтесь, задавайте вопросы. Мы ждем вас. До встречи. До встречи. Пока-пока.